Изначально я пришла на эти курсы с целью получения дополнительных знаний, чтобы потом вскоре пойти на обучение дизайнера. Да, в дальнейшем у меня изменились планы, но я считаю то, что это полезный опыт. Я изучила программы Photoshop, InDesign, Illustrator. Мне в целом все очень понравилось и было интересно, как работает команда, Я пришла на, на этот курс не только с целью простого ознакомления, но и, например, с целью дополнительного заработка в будущем. Мне все понравилось, все было интересно, преподаватель очень хороший.